FSR, -к. нам а. пора устраивать Эми. Ох, а точнее, же, сначала добыть ее. Ты ну, погнали. Погнали сразу же, не тормозя, никуда не, не подходя быстро, прям все выбрали и погнали выполнять. Прям полетели. О, я уже полетел. И ты уже полетел. Видишь, как все хорошо. Угу. Так, а где это Эми-то у нас? Я ж, через наехай просто к центру города, ехай. Через В любом случае, да. Там, да. Я думаю. Прикинь, сейчас у пропащих где-то будет. Будет весело. Те, кофесерк, вламываемся. Я так понимаю, мы Каргобоб будем сразу красть, да? Походу, да. О! Да, да, да, да, да, вот он. Киргобоб! Подожди, тут охрана. Не надо, ну ты ж каргабоб. Нет, каргабоб нормально. Спасибо, ты их на меня сагрил. Просто ну, вот РУПСР. Ну, конечно, все нормально. Все нормально, у меня Бум. 5% здоровья. Все, все я нормальный. всех забрал. Лично. М -м, не делай так больше никогда. Мы же а по, по фану. А, по фану. Вот давай с 5% сейчас ты по фану будешь проходить это все. Автомат, дробовик, снуперка, тяжелая снуперка. <свист> так, ну и что, взяли мы. А теперь надо университету ЛС да, ага. добраться. Так, вот так вот, все, полетели. Я вижу твой кораблик. Ну, он, полетели к нему. <свист> <свист> Зачем? Просто так. Ты ж хотел по фану, вот тебе фан <смех> Как тебе такой фан? У -у -у -у -у -у. Да Блин, уни университет Лос-Сантоса, конечно, это весело Три 3 года будем к нему лететь Да нет, почему он не так далеко <сх> За киностудией Угу <смех> Обожаю летать по лос На Карабобе, да? Карабобе, да. Карабоб. <свист> Каркар, мать твою. Так. Ну чё? А, вот этот где университет. Блин. За какой киностудии? Вот скажи мне, где тут ты видел киностудию? Ну, вон она. Так, погодь, где прототип? Я ни хрена не вижу Зеленая светящаяся mm. Вопрос где, где располагается эта хрень Зеленая светящаяся? и как А это... вон у нас этот, отметка Так, ну-ка давай чуть ниже а, Короче, тебе надо на крышу Ой и мне надеть. надо на крышу. Угу. Пошли сначала зачищать немного, а потом уже будем. Потом уже много будем. О, mm -hmm. вон она. Mm -hmm. Э, да... Знаю, как что ее там что за забирать? несправедливость? Какая несправедливость? Ты о чем? Я как начал стрелять? стрелять, он отклонился. Я подготовил второй патрон. Он опять отклонился. <свист> <свист> ай яй яй яй <свист> Ой, ну чё Проверим, насколько я хорошо летаю О, их поливают там Смотри, У -у -у. поливалка их поливает Блин Ну ёлки-палки Вот расположен он, конечно, капец как хорошо Ай Ай Ай-яй-яй Полный низ Подожди Подожди, вот поливальники. Оп, оп. Так, что ниже? А да, погоди ты, я выравниваюсь. Оп. И назад. Оп. О, -о, -о, -о! дерево, дерево, дерево. Ой, я уже винтами его. Тихо, потревожил. сейчас дом будет. Да, да, да. Вижу. Полный зад. Так, ты решил в другую сторону? Окей. Ну да. Все, мы, кстати, ни нас никуда не никуда не кренит. Давай чуть ниже. Ниже, ниже, а, ниже. не кренит ниже. нас. Ниже. Да, я ни хрена не вижу за ветками, Ниже понимаете? в сторону. Я ни хрена не вижу за О -о -о -о. Еще раз О -о -о. Тебе. Выше, выше, назад. Ай. О. А что через него а проходит? Что? Серьезно? Почему она не теряется? Через него проходит? Да. Подожди, лайк. Ой, зря ты так сделал! Тихо, тихо, тихо, погоди, погоди. Тут, тут сзади дерево сейчас. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, стабилизируем. Ты хочешь фонарь забрать? Тогда света совсем не будет. Да блин, я ни хрена не вижу из заветок, которые здесь лежат. все так задумано. Надо ниже. О, отлично, а, все. Задний, задний ход, задний. Ёк. Зачем задний, когда есть передний? <у -ху -ху. <у -ху> да. Да, веселуха. Los Santos Water and Power. Я тебе так скажу, лететь будем долго. Видать, это имя она достаточно тяжелая. Угу. Mm -hmm. Да нет, недолго, О, тут опять же, здрасте. недалеко киностудия. Так, теперь мне нужно что-то. Блин. У меня только этот, бронебойный я могу. М -м, да не надо. Прям скоростный. Я не могу понизить уровень розыска. Ну вот я и а говорю. А я на вертике буду... отрываться? А хотя я не, я могу оторваться, подожди, могу, могу, могу. А, там другой вертик уже пролетел, Ядрить вас налево-то Свалите нахрен А может быть я тогда они сторону а, Слушай, они друг с другом <laughs> начали Воевать Ну-ка я попробую Погодь, а где вертолеты up, не летают? Вот в чем вопрос? Давай вот так сделаем Скрыться okay, mm. Я за тебя очень рад от других людей. Что То есть смог укрыться, да? Ой, сейчас кого-то, по-моему, подобьют, и это буду не я. Слишком много крови полетело <со> с пассажирского места. Едри. О, -о, -о. Опа. так я его, оп, стрелял. Короче, я сейчас полный вперед просто нажму. Давай, давай. И пробуем. Ну блин, не-не-не-не, придется все равно его убивать. А я не могу его, он должен быть а спереди. Так. Спереди а должен он быть. Нами. Ну, стреляйся. Все. О, да-да-да. Так, и полетели. Угу. так Погодь, надо выше подниматься да. Копы. Угу. Надо Копы Надо как-то это Как они меня палят, ты мне можешь объяснить? Еще один вот, Все, все, нормас Нормас, высота достигнута Лично. Вроде вертики нас не преследуют. Будем надеяться, что мы скрылись. А -а -а. Ну, почти. Я сейчас над казино зависну. По-моему, нам в казино лететь надо было. Mm -hmm. Ну да, где-то возле казино надо было. Я бы сказал, где-то вот здесь вот даже. Та там подобная mm. была вертушка, блин. Опа, нифига. На подстанцию надо довести. А, которая рядом находится через дорогу от казино. Вс ⁇ Ой-ой-ой, фига. Что это да. за мертвая петля? Он прям пошел в мертвую петлю. Дико. Так, так интересно. Подожди, не говорите только, что надо его опускать. Блин. А куда тут именно? А, о, о он как, нормально. Понятно. Фух, это хорошо. А это что за чел? Пурум? О. Отлично. Вот это как завис, Подожди. <с> а у меня нормально. Он на боку? А у меня он на боку короче. Я не знаю. это просто какая-то жесть. Да, мы едем дальше в клуб и будем дальше выполнять всякие ага. штукенские дополнительные задания.